В связи с тем, что на улицах еще лежит снег, а температура находится на уровне минуса, многие казанцы начали предполагать, что погода за окном является аномальной. Но что об этом думают метеорологи? Тестанча у, у нас вовремя, потому что по средним многолетним наблюдениям она должна начинаться у нас 31 марта через 1 апреля, тогда, когда среднесутся температуры переходят устойчиво через декорацию. Клетки, то и становится Таким образом мы можем сказать, что настоящая весна скоро придет. Но что же нас ожидает в ближайшие дни? У нас ожидается выпадение, по согласно прогнозам Гераминской Российской Федерации, обильных достаточно осадков. Температурный фон будет чуть выше терматического градуса на два. Давление с приходом циклонов и фронтов будет часто меняться. То есть оно то вверх, то вниз. Так, Тимур Стимонов, Универньюз.